Это тот самый Макмиллан, болтовка в свое время самая лучшая, благодаря своей скорострельности и специальному глушителю, который не снижал урон и позволял ваншотить ну практически все. Но это было давно, сейчас Макмиллан не ваншотит, вы вот только посмотрите, что с ним стало. Я уже даже не добиваю, потому что знаю, что это бесполезно, лучше поддержку получить и не париться. Тем более, если она прямо сразу прилетает. Совсем другое дело, это Орсис Т-5000, который сейчас, я считаю, является самой лучшей болтовкой за варбаксы, и как раз он ваншотит просто отлично. Но в чем же здесь подвох, я уверен, многие уже поняли, то что Макмилл у меня сломанный, и сейчас перейдем на полигон, посмотрим, то что он даже простые мишеньки перестал сносить. Заодно уж глянем урон и остальные статы, я думаю, будет интересно. И вот он, наш красавец, 11% у него осталось. Дальше ломать его смысла нет, потому что урон ниже, чем 175 не упадет, это уже проверено. И что еще примечательно? Точность от бедра 0, серьезно? Так, из положения сиди этот круглый прицел мы еще видим. Но стоит только встать, он просто растворяется и стрелять от бедра становится невозможным, просто нереальным. Так, и что еще хотел показать, это ваншоты по мишенькам. Их нету абсолютно, но я думаю вы поняли. И что же теперь остается? Разве только по головам стрелять? По крайней мере так он ваншотит неплохо. Запускался на штурм, пробовал дальние дистанции и вроде бы все нормально. Ваншоты были, только в голову разумеется. Успел поиздеваться над пацанами. Хотя бы парочку положил, пускай полежат немного. Так, одного в. Второго сам. На первых минутах делал абсолютно все, что было возможно. То есть пацаны захватывали, а я задерживал врагов, которые там в кучку столпились. Сейчас на них гренадер сделают. Ну нахер. Ну а теперь несколько интересных фактов о сломанном оружии. Я уже много пушек переломал, были это и штурмовые винтовки, и снайперки, и ппшки, и дробовики, чего только не было. И есть несколько вещей, которые их объединяют и повторяются раз за разом. Во-первых, сломанное оружие даже для тех, кто его поднимает, остается сломанным. Сейчас у меня стрелял штурмовик со сломанным юсасом и убил у меня патронов так с 20. Во-вторых, абсолютно всегда оружие ломается постепенно в 4 этапа. На последнем, то есть на 19%, урон падает ровно до половины и останавливается. И все эти 19% оружие будет максимально слабым. Иногда бывает такое, что урон исчезает напрочь, то есть стреляешь по ноге, урона нету абсолютно. Это было на сломанном Glock 18C, то есть урона вообще не было. И что-то подобное я наблюдал на сломанном Desert, Edge, то есть стрелял по руке. И сами можете видеть, насколько это было печально. Продолжение следует.